Он пришел в ОМОН где-то через год после того, как я туда пришел, в 97 году. Он очень вырос за эти три года стал настоящим мужчиной. Слова подчеркивал Пикуля, вот там, как надо любить Родину, когда мы там разговаривали, я сказал уже, если нам доведется умереть, надо уже умереть как герои, покрывать позором там, свое подразделение, свой родной город, свою Родину мы не будем. Андрей, когда погиб, я выехал на место его гибели. Скопление гильз было в трех местах. Они, скорее всего, вовремя сориентировались. Скорее всего, Андрей через машины выпал, как только началась стрельба, машина была впереди него, он подполз уже к машине, раненый потому что был след крови, и отбивался уже из-за машины. И видно, его в одну сторону, и в другую. И например, то, что Андрей сделал, там, отвлек на себя внимание. И еще, когда к нему подошли, как минимум половина нападавших он уничтожил. Ну, у э, бойцов две штуки э, при себе есть. ОМОНовцы никогда в плен да, всю историю не сдавались. На следующий день он должен был уехать домой. Всегда командиры стараются последние дни особо никуда не направлять, не беречь. Ну, попалась вот такая ситуация. Конечно, понятно, что очень обидно было, когда потери такие бывают. Одна из наших важнейших задач рассказывать о героях, чтобы мы воспитывали наших детей к бессмертному подвигу, высшему издохновению. Никак на вершину идут от ступени к ступени, и без взлетают подобно пылающим птицам, себя целиком отдавая, а не по частицам.